Ко мне часто приходят клиенты, у которых есть все. Все, о чем многие могут только мечтать. Все, о чем они и сами мечтали когда-то. Все, кроме ощущения счастья. Когда у человека заполнены базовые потребности, ему есть спать, есть что кушать. Он чувствует себя в безопасности, у него есть семья и работа. Он начинает задавать себе важные и более глубокие вопросы зачем я здесь что дальше какое мое предназначение в чем смысл как стать счастливым таким людям срочно нужна перезагрузка тотальная полная для таких случаев я разработала программу тренинга хороший день чтобы умереть хотите получить рестарт готовы к трансформации своей жизни желаете найти свой смысл и путь. Хороший день, чтобы умереть – это лучший день, чтобы по-настоящему ожить.